Идите с позитивом, а не с негативом в бизнес. Все у вас получится. Сетевой маркетинг это супер. Верьте в него. Верьте в себя. Верьте в свои цели. Верьте в свою мечту. Верьте в свой успех. Все зависит от вас.